Какасии добывается доходов 250 миллиардов рублей. Бюджет собственных доходов 21 миллиард. Не потому, что мы не имеем ПСБ, мы не имеем госналогслужбы, мы ничего не имеем. КГН, кто эту придумал аббревиатуру? Консолидированные группы налогоплательщиков. Каким законом она определяется сегодня в стране? Придумали. Либо их ставят в офшорах этих КГН, либо здесь, в центре где-то, или там, где нужно было. Надо это все остановить. В качестве примера Владимир Штыгашев привел Саяна Шушинскую ГЭС. Ее мощность, по словам спикера, превышает два десятка про ГЭС. А налогов предприятия платит меньше, чем цитата «маленький пивзаводик». Развивая тему, Владимир Штыгашев коснулся и налогов угледобывающей отрасли. У нас есть угольные компании. Они добывают около 30 миллионов тонн угля. Это второй регион после Кузбасса. Понимаете? Оплатят налогов, опять же, на прибыль меньше, чем пивзавод. Они добывают и все продают за рубеж. И оставляют лунный ландшафт. Поэтому самое главное с помощью федеральных законов они уходят от налогов. Именно эта часть выступления послужила для жителей Хакасии поводом вспомнить одно из предвыборных обещаний Валентина Коновалова, обещание, которое, как и многие другие пункты программы нынешнего губернатора, не реализовано. Будем добиваться, чтобы все собственники разрезов, которые находятся на территории Хакасии, платили налоги здесь, чтобы алюминиевый завод платил налоги в полном объеме, Русгидро и мы будем работать именно на благо населения. И вот год спустя реализация этого обещания, видимо, устав ждать, занялся аксакал хакасской политики Владимир Штыгашев. А между тем, возможность поднять тему у Коновалова была. На встрече здесь представлены руководители субъекта федерации, где угольная отрасль одна из ключевых в экономике. Зачастую ей принадлежит системообразующая роль и от ее развития напрямую зависят уровень благосостояния и качество жизни людей, проживающих в регионах. Это кадры августовской встречи Владимира Путина с губернаторами угледобывающих регионов, в их числе и Валентин Коновалов. В то время как коллеги Валентина Олеговича один за другим брали слово, наш губернатор предпочел молчать и слушать. Штагашев молчать, напротив, не стал. Более того, председатель СОФЕДА Валентина Матвенко согласилась с тем, что ситуация в нашем регионе не может считаться приемлемой. Спасибо вам за выступление. Будет поручение федеральной Федер налоговой службе специально разобраться, что происходит с налогами в республике Хакасия, и если ваша информация подтвердится, будут приняты соответствующие меры. Примечательно, что сторонники Коновалова в соцсетях поспешили назвать выступление Штыгашева популизмом. Вопрос: как же в таком случае охарактеризовать все предвыборные обещания Валентина Коновалова?